Так, давай с тобой пообщаемся, а, расскажи мне, пожалуйста, твой основной запрос, я помню, ты говорил о том, что ты хочешь <режит> пережить состояние просветления, насколько мне помнится, да? да? Вот, а, если ты давно смотрел, смотришь канал, то а, там возникала такая информация о том, что пробуждение – это всего лишь, скажем так, вход. Когда ты был ребенком, ты можешь вспомнить себя, да, как ты смотрел на мир, что ты чувствовал. И вот это и есть то самое состояние, когда ты в гармонии а, с тем, что ты испытываешь внутри, когда ты открыт этому миру и все для тебя есть некое чудо происходящего. А, расскажи мне, пожалуйста, а, есть ли у тебя семья? Да. А... Жена, трое детей. Угу, трое детей. Ну, правда, а... я сейчас можно сказать, как бы на заработках. Угу. Я здесь один, а жена дома. Угу. А какие у вас отношения с женой? С отличные. С женой отличные отношения. Это прекрасно. То есть вы близки, да, я имею в виду, на одной волне. Да? Это очень хорошо, это здорово. А с детьми, как у вас... О, так, по дестибальной системе на 7-8. На 7-8. Ага, то есть есть какие-то недопонимания? Да, конечно. Есть. Вот это. Хорошо, а, расскажи мне а, с кем и какие недопонимания. Ну, какие недопонимания, что э, дети не хотят меня слушать, они живут своим миром, можно так сказать. Угу. Постоянно в компьютерах, телефонах, на улицу выгнать это, это что-то а с какого возраста дети и кто мальчик девочки все мальчики все мальчики, мальчики. Угу. старшему 13 младшему через неделю будет 12 угу. и самому младшему в январе будет 6 угу. еще такой момент что ты хотел бы от сеанса что, что от э, вот этих сеансов, что ну, бы ты хотел ощутить получить? опыт просветления, что это такое, чем его едят. Быть в этом состоянии и двигаться дальше, наверное. Там, наверное, как глубоко кроличья нора, да? Да, да, конечно. Скажи, что ты сейчас чувствуешь? Такое ощущение, что у меня уже куда-то подосит. Да. Но, можно сказать... В сторону облак. Я... Очень хорошо, прекрасно. Пусть происходит то, что происходит. Дух раскрывается, он просто подбирает необходимые образы для твоего восприятия. Истинное состояние тебя самого, то, кем ты и являешься на самом деле. Пусть оно раскроется в полной мере. Просто доверься этому процессу. Пусть потеряется та самая грань. Растворится та самая грань, которая и является Олегом. позволит этой трансформации тебя самого проявиться во всех аспектах твоего существа. Это и есть то, чем ты являешься на самом деле. Вот это прекрасное чувство. Вот это прекрасное, мощное, глубинное, мудрое существо. Пусть оно проявится прямо сейчас, что сейчас с тобой происходит? Очень хорошо, еще перед тем, перед тем как ты сказала, что э, петочка должна засветиться, у меня все тело как бы э, полностью было белое, свет во, во всем теле. Да. У меня сейчас пошло какое-то тепло с ног, да. да. Смотри на свой запрос по поводу того, что такое просветление, испытать просветление. Тоже нет То, что ты сейчас испытываешь, это и есть ответ на любой твой вопрос. У меня сейчас такое тепло пошло. Да. Сначала пошло отток к тазу, а сейчас до уровня груди так энергия туда-сюда ходит. Да. Это и есть. Истинная природа твоего существа. Сама жизнь. Настоящий ты. Без какой-либо обертки. И нету той грани которые являешься ты, Пусть случится это полное сознание. Я как бы сейчас чувствую тело, как бы впереди меня и сзади меня какое-то очень большое огромное сердце с двух сторон. Так. <смех> У меня сейчас такое ощущение, что такой гул. Блин, гул проводов. А, сейчас пошло очень тепло здесь, вот так. Да. <смех> <смех> Посмотри на взаимодействие со своими детьми, вот это непонимание. Сейчас всплыл образ, когда я первый раз увидел старшего ребенка, а -а -а. какой он был охотный, чувствую, что сейчас наполнилось, наполнилось, подошло сейчас. Сейчас пошло как бы, э, цветок роза, как бы, раскрывается. Mm -hmm. yeah. Сначала цветок был, как бы, такой бы маленький, как бы, в середине меня. Сейчас он возрос до уровня, наверное, не знаю, по меньшей мере, до уровня Земли. Все, <laughs> so, yeah. мало места. Прекрасно. Пусть он расширяется еще больше. Сейчас как бы все устаканилось. Такое спокойствие. Но перед этим был образ. Как бы печальный закат. Очень много звезд на небе. там пошли мурашки по кистях да прекрасно угу. пусть происходят эти энергетические наполнения Сейчас такое ощущение что бы все сдвигается примерно Потом как бы идет какой-то маленький туннель, ну, не, не туннель, а как бы чуть немножко вверх, а потом все наверх выходит. Угу. Двигайся в направлении этого расширения. Сейчас такой образ, как бы тело мое туда поплыло. Да. как бы сверху как бы какой-то магнит давно все все тянет вытягивает да как в обыденной жизни только важность отделяет себя от этого состояния ведь это твое естественное состояние но как только появляется влажность в любом твоем проявлении это и есть та пленочка которая мешает испытывать это состояние. Посмотри на эту важность. Вообще, откуда она берется? Из пустоты. Или он себе, наверное, придумал. Да. Прям скучно было. Именно так. А ведь только всего лишь это и является причиной любых конфликтов, любых проблем. И на самом деле ты сейчас не ушел куда-то, а ты пришел в себя. Такое ощущение, что я никуда и не уходил. Да. Я здесь был, был, да. вернулся назад. Да. да, да, да, да, вернулся, так и есть. Теперь есть беспокойство по поводу того, что дети в компьютер играют. Ты же понимаешь, что это просто важность. Берется ниоткуда. <смех> да. <смех> Скажи мне, ты получил то, что хотел от этого сеанса? Ну, тот, да. Тот запрос, с которым ты пришел. <смех> Детский. Сейчас это ощущение благодати вот такое. Да. Да. Где-то примерно около месяца назад, что-то просто иду себе по улице. Думаю, хм, ну давай сейчас почему всем людям улыбаться. Вот примерно тоже такое состояние. Да. Как, как, как сейчас было. Правда, оно до Ладерила где-то примерно минутку, до минутки, может, ну, максимум полтора минутки. Он вот было что-то такое примерно похожее состояние, как сейчас. Просто, знаешь, нашло. Просто улыбаться. Да. Без... Можно еще по-другому сказать, что пришли, чтобы длиться счастьем. Да, да, именно так. Быть счастливым. Да. Неважно, а тут и есть. Да. Женщина или мужчина. Как -к -к -к какие роли ты играешь. Да. Главное получить удовольствие. Всего, что ты делаешь. Наполнять и другими. Я хотела у тебя спросить разрешение о том, что могу ли я этот сеанс опубликовать. Да, конечно. Спасибо. В чем секрет? Да. Я же не жадный. Говорили, что делиться, пожалуйста. Лег, ты не жадный, ты прекрасный. Это просто вообще. Такой хороший. Да. Игра стоит свеч. Спасибо тебе за этот сеанс. Это было очень здорово. Очень приятно. Тебе спасибо, что ты раскрыла. Направила меня туда, где я должен быть. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось это видео,